Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму помидоры по самому простому и быстрому рецепту. Нам не понадобятся ни зелень, ни чеснок, никакие другие пряности и специи. Но помидорчики при этом получаются невероятно вкусными. Берем спелые плотные помидоры и раскладываем их по стерильным банкам. При этом томаты хорошо уплотняем. Из 3,5 килограммов помидоров у меня получилось 2 банки по 2 литра и 1,5 полтора. Теперь заливаем томаты крутым кипятком прикрываем банки крышками накрываем их чем-то теплым и даем так постоять 20-30 минут затем воду из помидоров сливаем в кастрюлю при этом обязательно ее замеряем чтобы объем получился кратный 1 литру доливаем кипяченой воды столько сколько нужно Дальше на каждый литр воды добавляем 30 граммов каменной соли, 100 граммов сахара и 60 миллилитров 9% уксуса. Хорошо все размешиваем, прикрываем крышкой и отправляем на плиту. Когда маринад закипит, варим его 1-2 минуты. И начинаем по очереди заливать наши помидоры маринад должен доходить до самого края банок даже чуть с горкой залили одну баночку сразу ее закатали и перевернули маринад с плиты не снимаем пусть он все время кипит на медленном огне закрученные банки хорошо укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания примерно на сутки вот и все